Сегодня очень интересная тема у нас. Сенсорные системы, зрение. Ой, такая важная тема, особенно с возрастом. Ольга Викторовна, мы вас приветствуем. Я смотрю, к нам начинают подходить наши слушатели. Всем добрый вечер, день, утро и так далее. И начинаем наше занятие. Угу. Да, всем добрый вечер, кому-то доброе утро. Значит, сегодня тема у нас такая интересная. Зрение мы обладаем внутренним зрением, внешним зрением. У нас есть промежуточное зрение между внешним и внутренним, да? То есть у нас есть три телевизора, это наши глаза. А у нас есть четвертый глаз, я забыла. А у нас есть Наши глаза, которыми мы смотрим, у нас есть телобная чакра, это один телевизор, у нас есть шишковидная железа, это второй телевизор, вернее, он самый главный. И у нас есть четвертая чакра, это граница волшебного покрова, на лбу на этой линии находится еще одна чакра, зрительная. Ее называют четвертый глаз. То есть зрение, в принципе, у человека, ну так скажем, много. Да, другое дело, что он не пользуется ни тем, ни вторым, ни третьим. Ну, единственное, да, использует глаза и получает информацию, ну, приблизительно 80% да, информация получается через глаза. И от того, что... Ну, на самом деле умудряются развить другие сенсоры люди, у которых нет глаз, да, или просто ослепли, ну в силу каких-то там обстоятельств. То есть, да, они, конечно, развиваются во внутреннее зрение и, соответственно, используют его. Ну, видели, наверное, ролик, да, там слепой мальчик катается на роликах, никого не сбивая, никого не роняя, да, то есть он достаточно на большой скорости катается. То есть прошел курс обучения, да, внутреннее зрение. Значит, понятно, что... А, еще у нас есть сзади зрение, да? То есть вы понимаете, что вы человек человека еще и сзади видишь, спиной, надо еще это сказать. Значит, ну, поскольку много было вопросов, я всегда исхожу из скайпа, много было вопросов про медитацию, активацию шишковидной железы. Наверное, мы сегодня с вами еще раз делаем, потому что вполне возможно, что какая-то часть людей не попала на эту медитацию и, наверное, часто потом вопросы. Ну, потому что где-то что-то непонятно бывает. Наверное, еще раз сделаем. И Зрение у нас, так коротко по опасу. да, зрение у нас отвечает за эмоции зависти, презрение, нежелание видеть плохое, нежелание видеть страдания другие, ну, чужие нежелание видеть зло, и там людей плохих, их не деяния, их не мысли и так далее. Дальше зрение отвечает у нас за нежелание видеть дикие дела, небольшие дела, не вдаль, не ни в любви, никуда, ни по сторонам. То есть нежелание рассматривать свою жизнь ни под микроскопом, ни под телескопом и так далее. То есть нет желания вообще озираться, нет желания посмотреть. А, ну, что делать? каждый пришел для своих задач, поэтому какая-то часть населения просто вслепую здесь проживает жизнь. Ну, у них так задумано, скажем так, да, но ведь, смотрите, животные тоже какую-то часть могут прожить в слепом состоянии. Некоторые котята рождаются слепыми, да, и еще какие-то животные. То есть это нормально для природы, когда люди не желают какую-то часть жизни открывать глаза. И мы вами все-таки займемся своим внутренним зрением, хотя, конечно, если у человека ну как-то, подсаживается зрение, ну, дальнозоркость развивается, там, или просто стекление, как это называется, вот еще слово тяжело. Так. Здесь мы с вами... Попробуем. Вы имеете в виду помутнение хрусталика? и еще есть, когда камешки накладываются один на другой, послойно. Боже мой, даже слово было. Значит, не катаракта, еще, еще одно слово есть. Глухома вот надо... катаракта, то, что я знаю. Да, вот я и говорю еще какое-то, надо же слово вылетело. Ну, ну хорошо, да. Значит, да. Самое главное, вы должны понимать, что все проблемы возникающие, конечно, идут от нежелания принять новое в свою жизнь, то есть застывание. Ну вот лава застыла, как капля, да, и, соответственно, хустарик тоже застывает, и... а дальше нет развития, да, то есть эти... Вакуолинки там не бегают да, с места на место, не приносят новую информацию. То есть застывшая информация, конечно, даст и да, просто хрусталике, разумеется. То есть э, человек не хочет оторваться от своих прежних знаний, прежней философии какой-то, не желает оторваться от своих посулатов, ну, догмы какие-то, да, правила, законы. То есть он считает, что вот так, правильно, и все. По-другому уже не бывает. Ну, потому что, во-первых, забыл, что правила написаны игрой, да, не космосом, не космическими законами, не божественными, а именно и игровым сценарием. Написаны правила, но ему очень трудно отказаться от них, и он считает, что так должно быть, и по-другому уже не бывает. Здесь, конечно же, вот как это, оттверждение да, окаменение такое, конечно, может и на зрение, ну, астигматизм, ну, да, может быть так. Значит, мы с вами будем рассматривать только ту часть, которую мы с вами просто подзабыли, да, то есть сегодня мы разберем когда мы как инструмент, ну, почему-то. Хотя в сказках, смотрите, есть двуглазка, треуглазка да, там какие-то. Э, сказках есть попытка как-то реанимировать что-то, да, э, что у человека может быть еще что-то, кроме его глаз на лице. Ну, как-то сказки, не так завуалированы, что технически нам не раскрыли, да, потому что, ну, вот масоны успели оставить, да, треугольника там по центру глаз, да, и тоже шестковидные железы успели как-то вот, активацию, а, то есть луч идет, а, ну мы с вами делали треугольник, да, золотое сечение по голове. А, сейчас мы все-таки давайте погрузимся и еще раз сделаем медитацию на активацию шестовидной железы, и это очень важно, и, разумеется, посмотрим, как чувствуют некоторые чакры наши там. Да? как они себя ощущают, мы на них посмотрим, глянем, как они, насколько они активны. Да? Значит, Погружаемся сегодня в фиолетовый лук, в лени, глубокий вдох, глубокий, плавно удерживаем себя в центре, расстекаемся, расслабляемся, тело свободно, парящее, полет внутри, да, такое Состояние тепла, воздушности, как легкий пар, поднимаемся к небу. Заходим в центр. Дальше на листье едем видео уже Ну, это если вы вдруг а, думаете себя лечить, то луч и благодарность. Так, актива сделали. Сейчас медленно и плавно возвращаемся здесь сейчас, открываем глаза. Зрение человека устроено таким образом, чтобы он видел только то, что приемлемо, только то, что ну, не страшно, что ли, как-то можно так сказать, то, что возможно, вот, то, что допустимо, и то, что возможно. А иногда зрение, если мозг не умеет прилепить картинку ни к чему, ну то есть мозг все время анализирует и как бы, составляет ну, как бы, мнение, мнение о каком-то предмете, исходя из старых программ. То есть иногда новой картинки мозг не хочет воспринимать и говорит, что этого быть не может, значит этого нет и он не существует и может это пропустить просто. То есть иногда мозг просто, ну, я не скажу, что хулиганит, но как-то он себя не очень корректно ведет. И это доказанный факт, потому что когда людям предлагались ну самые разные там картинки какие-то Значит, конкурсы, когда людям смотреть вот по каким углом или такую картинку, то люди начинают понимать, что на самом деле они видят совсем не то, ну, что транслирует мозг. То есть на самом деле ситуация по-другому устроена. То есть я хочу сказать, что зрение – это не все и не вся информация. То есть Смотрите, когда ребенок маленький рождается, он же видит все это тормашками. И только, ну так линза у нас устроена в голове, что мы видим все перевернуто видим. И только когда человек начинает ходить, он понимает, что все-таки внизу у него там, твердое, да, наверху у него небо. И тогда он начинает видеть, именно мозг поворачивает. То есть не сама линза, линза она правильно устроена. А мозг начинает поворачивать картинку. Поэтому у мозга есть такая функция, когда он самостоятельно решает, во что превратить какую-то картинку. Ну, часто, наверное, видели, когда разглядываете какое-нибудь дерево или еще что-то, и там видите какое-то лицо да, или какое-то животное там можно увидеть. То есть это мозг пытается прилепить старую информацию к новой и пытается создать что-то из этого. Мне говорят, хорошо, мне замечательно, а ты как хочешь были У нас есть еще множество самых разных э, рецепторов, которые за э, настоящую ситуацию, потому что глаза могут видеть, могут слышать, а значит, все остальное состояние, кожа и так далее все части могут э, воспринимать, э, ну, как-то для этого существует у нас и мы его называем шестое чувство, да, ну как хотите. То есть сбор информации аккумулируется в интуиции. То есть она подает сразу полный набор того, чего где ты находишься, потому что глаза могут подавать все что угодно и потом глаза в темноте не видят. Если ты оказался в темноте, то ты можешь находиться в любом месте, и если у тебя не будет других данных, то ну, тебе может не хватить кислорода, да, если ты вдруг оказался в, в каком-то месте, где нету не с чего считать, да, информацию неоткуда взять, вот так. Поэтому в человеке всего много на самом деле, и человек получает информацию с других вес. Но поскольку мы так ориентированы на глаза, да, и иногда мозг может сыграть, сыграть такую злую шутку с нами. То есть мы можем не увидеть какие-то детали в разговоре, мы не можем, можем не заметить какие-то дополнительные... То есть мы можем не уследить за жизнью, можем пропустить какой-то сигнал, мы можем пропустить какой-то нюанс. И, соответственно, если мы будем опираться только на зрение, то, конечно, мы какую-то часть информации будем упускать. Поэтому у нас существуют потенциалы пятого измерения, которые всегда дают информацию открыть глаза. О, самую лучшую информацию получается, лучше всего получается с закрытыми глазами. Когда я это говорю людям, мне, конечно, всегда удивляются, как это с закрытыми глазами можно получить больше информации. Я говорю, ну вот так. То есть вот оно так устроено, что если вы хотите получить полную информацию, то закройте глаза. Сейчас мы с вами закроем глаза и будем получать информацию. Ну, во всяком случае, мы сейчас с вами активируем какую-то часть всех, таких ну, сенсоров, которые мы будем, ну, мы, вот так надо сказать, мы всегда их использовали. Ну, во все времена, ну, последние 12 тысяч лет мы забросили все сенсоры и ничего, ну, как-то мы считаем, что вот мы без них хорошо живем. Ну, правда, те люди, которые живут в лесу, у них обостренное обоняние, обостренный слух, нюх и кожное и так далее. То есть все, все рецепторы работают, и они и без глаз совершенно спокойно получат информацию. Ну, такие случаи, наверное, в истории описаны. Закрываем глаза, погружение. Мы с вами обычно выстраиваем сферу из центра, ну, из сердечного духовного центра, мы оттуда делаем сферу и вдох, глубокий выдох, плавно возвращаемся. Здесь сейчас открываем глаза. Значит, когда ты испытываешь страх перед другим миром, астральным, неважно, или же просто перед какими-то сущностями, или привидениями, или голосами, или, ну, наверное, мы поиграли в такое количество игр, что... От страха заблокировали практически все инструменты, которые а, у нас были. То есть мы вообще всю сенсорность свою, но ну, хорошо еще от тактильности осталось, да, а то мы могли бы еще и бесчувственную кожу свою сделать, да. Но это уже просто нельзя, потому что а, тогда ты просто получишь ожог и не будешь чувствовать, что ты его получил, да. То есть это уже касается жизни и смерти. Поэтому раскрутить две последние ДНК уже не, не получается. Тогда уже биологическое тело не живет. То есть мы с вами будем активировать все инструменты, которые мы когда-то владели. Ну, они и так наши, но то есть просто они погашены, потушены, не знаю, как это сказать. Дезактивированы, да? И ну, чувство страха, ну, знаете, вот мы в детстве, когда друг другу страшилки рассказывали, это вот как раз отголоски от тех жизней, когда мы в реальности пугались всяких разных там колдунов, лезем каких-нибудь там, кто там ночью ходит, какие-то привидения, клады. То есть мы с вами умудрились испытывать страх, там, где, ну, то есть, я все время спрашиваю, ну, какая разница, что ты видишь это и что ты не видишь это? Вот разница какая? Вот оно все равно есть, оно все равно присутствует, оно все равно уходит мимо тебя, оно все равно проходит сквозь тебя, оно все равно рядом, но ты его не видишь. Так вот, скажи мне, какая разница, что ты это видишь или ты это не видишь? Вот какая разница? Вот что? А, то есть вот здесь э, мне никак не удалось убедить людей, что нет, он говорит, ну нет, если я не вижу, я не боюсь. А, ну, ну да, да, если не видишь, да, то никто не боишься. Ну молодец, да, круто. А, то есть вот... От того, что мы чего-то не видим, от того, что мы не почувствовали, не познали, не пощупали, от этого нам, значит, не страшно, а нам хорошо, комфортно и здорово, и классно. Ну, ну наверное, да, так, да. А когда ты что-то видишь, слышишь, чувствуешь, значит, нужно срочно, немедленно всю силу своего страха поднять на уши и, значит, начать уже испытывать какие-то эмоции. Ну да. Ну вот мы так поиграли. А теперь пытаемся обратно восстановить все утратенное, которое вот оно было. Да? Ну, я думаю, что у нас все получится. Мы всегда нужно понимать, что всеми инструментами мы работали легко. То есть мы. Легко включали любой механизм, который находится в теле, использовали его, и у нас всегда все получалось. Да? Но на сегодняшний день мы так, <смех> так хорошо все, как это, запечатали ликопластором, что остались одни глаза, уши, и то диапазон зрения у человека относительно животных, допустим, да, или относительно каких-то там насекомых и так далее, то у нас вообще диапазон не один, ну, спектр, я имею в виду, от ультра до инфа. вообще совсем такой мизерный, маленький, я, наверное, думаю, что вообще хуже всех животных, хуже всех, ну, не знаю, может, кроты только там где-то замыкают да, цепочку. Вот, да, да, вот сегодня у нас такое ограниченное, сегодня у нас по времени мы сегодня ограничены, поэтому... Да, сегодня, к сожалению, мы не можем перейти к границу нашего запланированного да. часа. И от администрации есть объявление, которое вы сейчас видите. Отвечать на вопросы сегодня мы уже не успеваем, у нас осталось, 3, в общем-то, 2 минутки. Вы хотите дать какое-то задание или администрация ну, хочет да. нам что-то сказать? Да, да, ну давайте, что домашним заданием будет, посидите в шишковидной железе и поиграйте с самыми разными радужными цветами. Сделайте шишковидную железу там. Синий, красный, белый, желтый и так далее. То есть разными цветами поиграйте, разноцветными шариками, скажем так. Это будет домашнее задание. Угу. Да, и у нас на экране вы видите начало нового курса. Пожалуйста, зайдите на веб-сайт, вы можете более подробно ознакомиться с этим курсом. Ну, ориентировочная информация здесь есть. И какие-то вопросы будут, пожалуйста, присылайте на электронную почту Сангейца. Она у вас сейчас видна. Сангейц-университет и имя, название электронной почты. К сожалению, на этом мы должны сегодня закончить. Ольга Викторовна, какое-то еще есть пожелание у нас? Ну да, всем, конечно, доброго здравия, не болейте, не верьте никому, я вообще относительно всех вирусов или болезней или так далее, человеческое существо абсолютно одним взмахом руки может вылечить свое тело от любого вируса или от любой бактерии или какой-то болезни, Верьте в себя, верь, верьте в себя, как в Бога, и, разумеется, цель благ. Угу. Да, и мы приглашаем 5 марта на, э, начнется курс хроники Акаши, который будет проводить Ольга Викторовна. Приглашаются все желающие, подробно обращайтесь в Сангейтс-центр. Всем всего доброго, до свидания.